Итак, время у нас уже подходит потихоньку. Так, сейчас у нас 16 минут 6. До начала событий еще примерно 40 минут. Однако люди уже начинают собираться на шествие Чернобыльский шлях 2018. Мы уже видели организатора данной акции Павла Северинца. Он присутствует на площади и э, ожидает, пока подойдут другие участники. Будем следить за ситуацией. Огромное количество милиции, как э, в форме, так и в штатском. Кинологическая служба обыскала уже все близлежащие окрестности, клумбы, киоски, рекламные щиты. Обыскивали металлоискателями и э, служебными собаками. Сильно мы отстали. Сильно, говорю, отстали. начала кого? Да что, тут пройти два метра. <соценно> а, пару месяцев назад, когда была акция с ним, на октябре они стояли. Я решил все-таки поддерживать свое предложение. Молодцы не ложить денег. Они завершали. А, мать ее 4-8. О, Как здесь продвигается там? Миссинги планируются? Миссингов пока не планируется. Сегодня была планировка, сегодня запланировали планировали там. Вы же там в Латвии поставали, насколько я видел? В Вильнюсе. В Вильнюсе? да да И как? Ну, белая, белая, зеленая, белая, белая. Белая. Как это быть Бэйзи? Бэйзи Б. Зеленая означает, ну, как она спокойствие, спокойствие природы, да. That's <laughs>